Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. В этом видео я хотел бы рассказать о таком небольшом трюке, который иногда может вам пригодиться в каких-то ситуациях. Я просто сам с этим сталкивался недавно и вот решил с вами поделиться. Речь идет о треках, когда бывает, что возникает где-то в какой-то части композиции резкий переход темпа. То есть вот здесь вот, ну я сделал, конечно, такой специальный пример. То есть идет э, какая-то часть композиции в одном темпе, и потом он, этот темп резко меняется, причем меняется в абсолютно какой-то другой. То есть не то, что там в два раза медленнее, в два раза быстрее, а в какой-то абсолютно параллельный темп. То есть вот так это звучит. Примеры, таких композиций есть, всякие там какие-нибудь прогрессивные треки, может быть, прогрессивный рок э, и так далее. И бывает такое, что нужно что-то записать, вот, например, басовую линию, начиная вот с 9-го такта. Э, и бывает неудобно войти в темп, то есть ты к начинаешь играть, особенно это касается именно живого исполнения. То есть медитом можно подправить, это не проблема. Но вот когда записываешь что-то живьем, э, то слушаешь. Э, ты ходишь как бы темп заранее в тот, что был, и новый темп тебе уже неудобно. То есть ты э, первые несколько долей будешь инстинктивно играть быстрее. Это не очень хорошо, это не очень удобно. Тоже касается, например, если вокал надо записать, то есть какой-нибудь вокал, который начинается вот прям в сильную долю. Э, то есть ты будешь счет пытаться спеть или сыграть в предыдущем темпе. Это очень неудобно. Поэтому нужен, скажем так, предотчет. В новом темпе То есть как это сделать Потому что если сделать тут предотчет У вас будет, собственно, предотчет в не том темпе В котором нужно будет записываться То есть это ну, достаточно неудобно а Для этого, на самом деле, всего, ну, ничего сложного в этом нет Можно просто создать а, клик-трек Сейчас мы создадим просто миди регион ну, можно загрузить абсолютно любой инструмент, который генерирует какой-то, может быть, отсчет. Ну, давайте я возьму ультрабит, к примеру. Ну, допустим, вот этой ноты я сейчас пропишу. То есть такой у нас получился как метроном, и теперь я его сделаю bounce, Ctrl B, назову это клик, и теперь все на самом деле просто. Так, сейчас я единственно увеличу громкость, чтобы было нагляднее. А этот трек нам уже не нужен. И теперь я могу что сделать? Я могу, например, замютировать предыдущие барабаны. И сделать себе, например, придачет 2 такта. Соответственно, нужно 8 ударов пропустить. И на девятом, чтобы начался. Вот он, большой. На девятом начался тот такт, с которого должен записываться. То есть я их просто по волне соединяю. С началом такта. Ну, вот как-то так. И таким образом, давайте послушаем. И таким образом, послушав два такта, я уже могу сюда что-то играть уже в нужном темпе на инструменте, либо, например, вокалист может записываться в нужном темпе. При этом потом все, что мне нужно будет, это заметировать этот клик, разметирует ту часть, которая шла до. И у меня будет, собственно, все в темпе. То есть, как вы видите, здесь по сетке, конечно же, метроном не совпадает. И в этом-то и есть вся сложность. То есть, если включить обычный метроном и включить наш метроном, То есть видно, что они абсолютно не совпадают. И в таком случае было бы очень сложно войти в нужный темп. То есть вы бы попали бы, конечно, в первую долю, слушая предотчет в более быстром темпе, но первые несколько нот вы бы уже пели или играли более ускоренно, нежели это нужно в нужном темпе. Поэтому очень такой интересный прием. Берите его на вооружение. Возможно, когда-нибудь столкнетесь с чем-то подобным. И вот таким образом за счет такого аудиоклика можно вот так вот себе помочь и более просто входить в новый темп вот в таких композициях. Ну что ж у меня на этом все если остались какие-то вопросы или может быть ваши варианты решения этой проблемы обязательно пишите в комментарии я с удовольствием почитаю посмотрю. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео с вами был дмитрий урсул всем пока.